Ну, неописуемо. То что, то, что я побывал в студии, э, впервые записал э, голос на радио, э, вел новости. На зимней школе «Олимп» я первый раз попробовала себя э, в формате ток-шоу. Это было очень даже интересно. Я научился, как быть ведущим, как им стать вообще вот. Не знаю, корреспондентам мне это все рассказали, тут все вообще ясно, коротко и понятно. Большинство из них планируют стать студентами Казанского федерального университета. А далее выбрать дорогу телевидения. Артем Тупичкин, Ленар Влетяров, Универньюз.